Всем привет, с вами Рэй 4. Тигр, Будем играть... Жахматы, ну что ж, давай начнем. Давай. Так, вот они. Мои, значит, черные. Мои, значит, белые. Давай на УФА. Кто будет первым? Давай, я не против. Три, два, один. Ножницы. Бумага. Ну что ж, я разрезаю эти все, поэтому... Я хожу первым. Ладно, ладно, ты хочешь первым? Можешь брать белый. Итак, тихо. Привет всем. Против. Р4. Привет тоже все У нас тут 6 шашек. 6 на 6. Вот так тихо сложу. А вот так вот. Р4 сложу. Ну что ж, р4. Один. Окей. Не, ну это, конечно, сложный за место, давайте продолжать. М -м, это очень серьезно. меня есть. Шаг. Направо. Взаимно-взаимно. Ну все, а тебе точно конец, только вот будет 4 даже. Офигенно, смотрите-ка ладно я похожу значит тут вообще горячо ну все пора уже уступать кому-то месту Окей, я не против так забираем вот они и моя очередь смотри учись хоп вот на одна пешка не это вот так себе посмотрим как же рэй 4 сможет победить меня тигра там вообще никогда давай попробуем хрязь мне чтобы было просто четко. сейчас я выиграю всех ждите мой ход хопа потому уже три пешки отлично вот блин у меня одна пешка не это дело не пойдет здесь поставлю взаимно сейчас я к тебе приду и будь я конец блин кружил блин Шах и мат, О, блин, а, ладно, все поставлю, хоп она Забралишку. ладно, ладно, ставлю здесь, хоп она, да все, я уже проехал. Ну что ж, тигр, как дела? Нормально, смотри, у меня новая тактика. Угу, вижу, вижу, четыре здесь, две здесь, а как там у тебя R4? Да, смотри, все тут нормально, давай начинаю первый. Окей, хоп она. Битва продолжается. Раз, два, три, четыре. Просто хрясь, хрясь, хрясь. Не, ну ты, конечно, удивил меня. Р-4, ну сейчас тебя получишь. Давай, Р-4, Тигр тебя победит. Угу, значит, здесь поставлю. хопа она. не ожидал. Хоть одну пешку забрал. Зато открыл пути. Вперед, значит, открою пути. так, тут можно нас убить. Тут походим здесь. Как ты это ты сделаешь? Давай покажу, давай. Эй, что нам шепчетесь? Давайте уже играть. Ну, давай, давай. Твой белый ход. Хорошо. она не ожидал. Вот это классная техника. Ой-ой-ой, только он удивляет вас. Только. Так, это сложно. Бог тоже победит. Черный, ваш ход. Вот блин, Тут тяжело будет. Ладно, ладно, пора идти в атаку она твой ход белый хоп я говорю что я съем. хоть твоих хоть троих белый твой ход тут конечно очень мощно белка остается 3 черных 4 нереально О, кстати после хода здесь не становится дамками Точно, мы про это забыли. Ну-ну, вот всего не забывай. Конечно, плохо для меня, но лучше поделать. Да ладно, тебе. Белый ваш ход. Хорошо. Тоже доберусь. Значит. О, кстати, я тоже стал этим. Я тоже дамка. Значит, еще мой ход. Вот, подождите, я еще не дамка. Подождите, мой ход. Значит, это ждешь, ждешь, значит, здесь сьем мой ход мой ход я снова дам ко офигенном уху я скоро выиграю да мечтал сейчас я тебя выиграю на сто процентов черный ваш ход окей окей хм. как тебе а как тебе Ха -ха -ха. неудивительно но я уже здесь пока ждил Твой черный ход Окей, окей Начинай Хопана Ещё черная пешка У Нас уже три У Нас тоже три Так, да, тут собираю Хопана Хопана Забирали Четыре на четыре И два на два Блин, тут мне съезд Ладно, пойду сюда, вот значит все, давай, иди атакуй, окей. Значит, съем так, съели меня. Что-то хожу. Все, сдаюсь. Не, а, а не сдаюсь. А, Битва 1 на 1, кто кого. Все, ничья. Призываю всех к ничьей. Ничья, просто смотрите, это ничья. Ладно, но все-таки ее победил. Да, окей, окей, победил с вами был рэй 4 ну и тигр если вы хотите продолжение то вы знаете что сделать лайк поставить конечно поставьте лайк и мы позовем Бу или как-то ему будет звать э, Хайо будут звать в э, 4 как и я рэй 4 Прикольно, тем прикольно, как он такой, тем пишите в чатике под мы прочитаем. Ну что ж, у нас шахматы такие себе дела, поэтому вам лучше не смотреть. Да, просто смотрите, на нас. Всем удачи, всем пока. А -мо, не шахматы играли. Значит, они меня зовут на поединок, значит, да? М -м, я все тут вижу. Ха -ха -ха. Я же всех выиграю. Ставьте лайк, я выиграю их всех.